Благодарю, Роман. Роман. Задаток перечисляется в течение пяти рабочих дней до начала торгов. Перечислять его на очень раннем этапе нет необходимости, так как лот может уйти с торгов, и вы потратите время и комиссию на отправку задатка. Лучше всего отправлять задаток тогда, когда вы уже решили точно участвовать в торгах и делать это заранее за 5 рабочих дней до начала аукциона или начала интервала на публичных торгах. В случае победы задаток не возвращается, а в случае проигрыша задаток вернется на ваши банковские реквизиты, которые вы указали в договоре о задатке в течение пяти рабочих дней после того, как выйдет протокол о торгах. Мы желаем вам успеха на пути к пассивному доходу и побед на торгах! Друзья, если у вас тоже есть вопросы о покупке имущества на торгах или условиях сотрудничества, то пишите в комментариях под этим видео,